Да ты зани свою шляпу А раз. Как? Внимание, это бесмертный. Убил. Мы сейчас сделали, дебил это. А на какую тут кнопку пауза? Меня У тебя эскип работает? Да. Мне нет. Вс, не выйдешь. Вот пауза. Так, я сейчас забошиваюсь. Тебя слышу. Бегу. Быстрее! Подбегаю, подбегаю. Я <звучит> мощь. О, как было! <свечит> Димка, как же так? <свечит> а, вот так, когда мы пойдем, там будет два чела. Я думаю, их можно просто будет убить и забрать их компактные шмотки. или мы как мы будем, Тони Марана или крутые перцы? Да танцает? Ну, выбирайте тактику, Тони Марана Ужас. или а, крутые перцы. Ну, это а, да. не марана, да. это, это, знаешь, давай, такие, знаешь, да, скрытные парни, которые э, в крыс убивают, но заводят какой-то тупик и убивают. А крутые перцы, это не просто лезут в бой, умирают. Да-да-да, смотри. Сма -сма часы. Мибен 2077. Ну, где разондом? Б-б-б-б-б. А, сам себя полечу. <связать> <связать> я тут не вижу какой-то, подожди. Вот это, кстати, тачка мощная, она очень быстро, а? Поверь. Нихуя. Дай поездить. Куда поездить, ты себя видел? А, дай, дай, дай, дай. А че она что то пробивает, а чё-то нет? Ну ладно, едь. Ай, пупай. Бля, какая же ты свинья, блин. Кайф, мне вообще ничего делать не надо! Люди, <связать> люди, люди, люди, а в чем прикол? По почему написано что -то, сюда, 0, 16, кайф, в чём это? 016, время до падения да, бомбы. Сюда это бомба ядерная сейчас упадет, вот сюда заходи и удачи А это типа такое обыденное <смех> дело тут, да? Я не ну, понял Ну типа да Лаза <смех> Это С снова На, тоже есть ладно, его убил, могу дать инфу Дал инфу Благо О, теперь лысенький Сука, сам-то лысенький <смех> <смех> Да, это не только, да, это только да, что блять А ч, как-то по другому можно ехать? Можно по-человечески, к примеру. О, там чего батут построили. Бля, я вижу. Смотри, идем со мной на второй этаж. Тут и патрончики есть. Вот, вот этого трупа. И еще вот одного трупа. Вот, вот этого трупа был. Мне тут два рандомных чувака. Ну, как меня решать? Просто X и что на тебя? На меня, на меня. Понимаете? Не, я его не поднимаю, он Вон, Вон, нашли, шляпничка. А, возврат сработал. Я не того резнул. А -а -а, <псих> Кончено, а сразу же убили за <таг> это. <Muh> <таг Haven> я не того резнул. Я нажимаю на тебя, понял, и резаю кефа. Okay. Почему так? Я успею? Три секунды, две, 1 Пожалуйста. И мне полсекунды не... <ф bul -2> секунды. Нажми приготовиться. Нажми приготовиться, дебил. <свеч> да погоди, Рубич. Конченый, конченый. <свеч> Ты должен был нажимать оп, <свеч> покинуть матч. Конченый. Для напитков. Нет, я О, думал... Химлаборатория. Я могу сделать что-нибудь? Винная карта. Пивная карта. Спиртная. Я ничего не могу. Чего Блять, чё? А куда Прежде меня выкинули? Это, да? это было чело. Это было чело. Что? да с... я теперь... так как буду к таким. таким? Ну все, дед теперь настоящий дед. А что я? У меня есть... Единственное, что... У меня есть кое-что покруче спектра. Один обычно стоит, ну как бы... Сколько всего у меня есть? Не с ним страшно выходить что это такое было? что это такое было? я схожу пушкой за 4 500 ты что издеваешься? да ты ну, Бизма ты далеке где-то стоишь а я-то пушить себе думаю, если так что давайте погнали пушить давай я урту ах и нет это а? б, то есть с, актуально давай ближе к зоне, я тебя здесь буду зарождать соло что баллы? соло А. соло что баллы? я последнего убил, гранатой а-а-а... Главное, что меня поднял. Ха, Кстати, тут можно Тут можно сократить путь. Гладиатор, плюс 10 курону наносимому. Ребят, пока. Блять, нахуя? Хуя тут. Бля, мы тут в Мибэнди лазим в новом в 2077-м. откуда у тебя броня такая, кстати? Я ее сделал. Хе-хе! <свят> У нас тут это в москитную сетку <свят> попал комар, знаешь. Димка, ты зря <свят> Он со мной стоишь? О, или? Нет! Или кто это? Оо, спасибо! Что балуешься? А вот, <свят> это, я вот, тоже. вот этого можно не хилить. Ну, ладно. <свят> <свят> <свят> <свят> Чего? Да <нас> всех, <свят> на нас всех можно было не хилить. Ну да, это я его учил, а что? Могить! Одного положим. А, блядь, ты, вы зачем на них-то пошли? Мне, блять, строиться нечем, я же говорил, я даже не отстроюсь от них. Идиоты. Так, Понял. О, нет. Чекай, чекай, ласт, чекай Димка, чека, ласта. Мы не то задание выполняли, если что. Понимаю. Мы какой-то левый выполняли. Сейчас помял. Тебе сейчас полочай не обойдет. Куда? в бизнес я уже отошел а типа тебе не дойдет моя тебе не дойдет вот эта моя, моя обезьяна я просто я не знаю как ее назвать когда хотел тебе продать грязную воду за 666 крышек это обезьяна это обезьяна называется это называется фото жаба Я бы икол сказал фотожаба отпутать. <laughs>